Ух ты, и снова я. Александр Кривола, печенье, ребят. Мальва, мальва красного цвета. Красавица, да? Еще полностью нас зацвела? Ну, скоро зацветет полностью. Смотри, какая красавица. Красная красавица. Мальва разводится семенами. Чтобы получить... Раннее цветение нужно развести, посадить рассаду где-то в январе месяце месяце, посадить, посеять семена на рассаду. И когда пригреет солнышко, станет устойчивая погода, это где-то в мае месяце, высаживать в открытый грунт. Май-апрель или апрель-май высаживать в открытый грунт мальву, мальгу Разводится семенами. Ну, самый лучший способ, я же говорю, развести рассадой, разводить рассадой. Ну что, идем далее. Оба, Есть ротики желтые, Желтые. Здесь. Здесь такие. Здесь такие. Смотри. Это все будет самосевом. Многолетники. Это все многолетники. Идем далее. черно Чернобривти. У нас низкорослые. Здесь растут низкорослые чернобривти. Разводятся семенами. Настает погода. Теплая. Жена высевает. Прямо на огороде. А потом... Берет, рассаживает. Смотри. Цвет красивый, да? Нравится мне. Идем далее. ай ай О, майоры. Наши майоры. Смотри. Майоры или циния. Тоже разводится семенами. Здесь пол, полные. Ёльки. Семенами. Жена высевает. Вот. Полоску посеяла. И потом прорываем. Сашку заставляет прорывать. Но в этом году она сама прорывала. Я не прорывал в этом году. Смотри. Красавица, да? Майоры или циния. А вот, ребята, красавица. Мальва белая. Мальва белая. А здесь рядышком кремовая. Не знаю, передает тут камера или нет. Это мы все сеяли с одного пакетика. Купили пакетик и посеяли в январе месяце на рассаду, рассаду мальвы. И когда стала устойчивая теплая погода, высеяли в открытый грунт. А в одном пакетике были белые, красные, ну, кремовые мальва цветом. Разводится семенами. Смотри, этот, этот пышный куст. Смотри, какой. Цветет очень красиво. Будто розочка. Мальва. Белого цвета рядышком чернобрыюти там ручки это кремовая кремовая Они, не знаю, придут, придут, придут, придут передаст камера кремовую или нет а? но ну, видно здесь кремовая а здесь белая чисто белая мальва малево мальвочка. Пойдемте. Смотри. Вот а да. Чернобревцы. У нас почти на всем огороде чернобревцы растут. Ротики. Мирабилис я, я лапа или ночная фиалка. Тоже разводится семенам, и мы ее не сажаем. Она идет на самосевом. У нас желтая и, по-моему, красного цвета. Но здесь растет только желтый цвет. Желтого цвета. Чернобрывцы. Смотри. Чернобрывцы. Насила маты. Все на А, смотри. Ой ой, ой, ой, ой, смотри. Красная. Мальва. Мальва красного цвета. Или розовый, или красный. Розовый, наверное. Это все с одного пакетика. Белые, кремовые цвета, мальвы. Там было написано, разный цвет. Разных цветов мальва. Красиво. Здесь рядышком заячья капуста растет. Все по чуть-чуть. Получается, У Красота а здесь рядышком петрушка посеяли петрушечку в цветах растет петрушка чернобривти красавицы Майоры цене Красные. Да. <смех> Досталось этим майорам 22 23 мая, когда был заморозок, и нас майоры циния взошли. Некоторые пропали, некоторые цветут, остались. Но больше осталось, чем пропало. И капелька росы на цветочках. На майориках капельки росы. <свят> вот такого цвета. Такого. Наверное, плохо будет. А так далее чуть-чуть. <свят> <свят> ну что, снимать можно долго. Наблюдать <свят> можно долго за цветами. Ну, пора не уходить, выключаться. Мое циния разводятся семенами. То посадим, посеем на огороде полоску. Одну, две, три. А потом жена рассаживает. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Кривого, Печенегий. Пока-пока, ребят.